Итак, правка сколиоза по Гудвину, э, ролик номер два, да, запишем продолжение. Значит, смотрите, здесь у нас получается вот скелеоз э, левосторонний, да? Вы поясничном переходе, да? Вот тут вот. Так, ну, ну я превличен, да, как бы триженному показываю, да, чтобы просто вы видели. А здесь получается немножко вот правосторонний, да? То есть мы должны вещей сверху растянуть, снизу нажать. Нажимаем в данном случае э, подушкой, да? А сами сверху дополнительно растягиваем за руку, да, и вот туда уже вот растягиваем. То есть усиливаем эту форма, вот мы вот за это было. Мы можем пальцем еще под, под, под, подгнать, да, вверх. Раз. Также можно, например, положить его на живот, нажимать на, живот, на живот. усиливающий фон, да. И, соответственно, нам надо давить сюда, да, достаточно растаять, я с той стороны пойду, берем уже за обе ноги выше колена, да? Вот растено вот, Ну, с поворотом уже скучно прошло, да скучно. Теперь сюда первый, спросить и раз, раз, продавили где надо. А тоже раз. То есть это щас получается. Раз сюда назад. И еще прием стоя. Давай, пацаны, пожалуйста. Так, сбоку старца стола. Камень, чтобы видно. Сейчас вот сюда надавить, да? Лево сторон, как Давай да вот так вот до да, 20 стороны. Чтобы продемонстрировать. Вот через собственно колено. ставим колено, вот эту часть, которую нам надо нагибаем сюда, да. И от, собственно колено, прямо коротко лежали, да? От, собственно колено мы его вот, растягиваем. Раз, пониже, повыше, еще повыше. Вот так вот. Растягиваем, стараемся развернуть его. А еще лучше наше ребра сюда пошли, да, боковые выбирают, да, еще лучше, немножко соскучим он а с таким попробуйте такой-такой способ, как я вам говорил, да? нет одного уникального случая, чтобы все поправить сразу, да? если бы такой прием был, он был бы всего один. У нас приемов много, потому что не получилось одной стороны, попробовать с другой стороны. Не слева, попробую попробовали стоя. Не получилось стоя, да дело висит. Да? Развелись слева, развелись направо, налево да. Пробуем все, пока не получится. Организм рано или поздно поддастся, и наконец-то вы услышите тот самый счастливый хруст, когда человека, сейчас за счастье на место, и правда сделано успешно. Новости, друзья, с вами был